Решим неравенство. Синус t меньше 1 второй корня из 2. На единичной окружности отметим точки с ординатой 1 вторая корня из 2. Так как данное неравенство строгое, точки не закрашены. Так как данное неравенство содержит знак меньше, выделим цветом нижнюю из получившихся дуг. Назовем концы выделенной дуги, обойдя ее против часовой стрелки. Числа, удовлетворяющие неравенству, t больше, чем минус 5 четвертых π и меньше 1 четвертой π, являются решениями данного неравенства. Вспомним, что синус — периодическая функция с периодом 2π. Запишем ответ.